Приветствую всех и в сегодняшнем уроке мы рассмотрим то, как сделать прицеливание для оружия, не используя дополнительные камеры и в принципе вообще в персонажа не трогать нашу камеру. Итак, давайте приступим, перейдем в нашего персонажа. И здесь что нам понадобится? Нам понадобится создать кастомный эвент, с помощью которого мы будем переключать непосредственно наши параметры для смещения камеры. Камеру мы будем смещать, конечно же, но мы ее будем смещать в специальном экторе. Итак, нам понадобится создать две переменные ADS-Value и ADS-Enable. Это у нас переменные, которые отвечают за прицеливание. Конкретно булевые переменные нам понадобятся для работы с анимациями. А переменная float нам нужна для того, чтобы мы могли передать альфа-значение из нашего таймлайна. Итак, давайте я сделаю так, чтобы это все было видно и объясню, что здесь происходит. Да? Когда мы нажимаем правую кнопку мыши, у нас происходит toggle true в нашем кастомном ивенте, после чего идет бранч. И если у нас true, то ADS enable мы выставляем true и запускаем наш ADS таймлайн, который э, уже в свою очередь передает значение в ADS value. Давайте я открою таймлайн и покажу, что здесь указано по значениям. Э, так, длина у нас 0.30 э, на старте у нас стоит э, один пин э, в нулях, да, time 0 value 0 и здесь по окончанию на длине 0.30 у нас уже стоит value 1, ну и время 0.30, соответственно. Возвращаемся в input graph. И когда мы отпускаем нашу клавишу прицеливания, то мы делаем false. Да, у нас сразу идет проверка, если у нас false, то мы выставляем false и... Переходим уже непосредственно сюда. Так. С этой логикой, думаю, мы разобрались. И в персонажа, в принципе, нам... Не, нам еще кое-что понадобится. Давайте я перейду в viewport. И также перейду в папку weapon. В случае, если у вас нет... Эктора с оружием да. Вы можете сделать Сейчас следующее Это создать Эктор blueprint класс Эктор Он у меня назван Base Interactable Item И от него я Отнаследовал Create Child Блупринт класс И назвал его Base Fire Weapon В этом Base Fire Weapon Все что указано это только Меш Меш оружия Теперь я открою этот меш и мы увидим то, что у меня здесь указан сокет, который отвечает за, соответственно, туда, куда мы сместим нашу камеру, чтобы у нас это было в прицеле. Давайте я перейду в скелет этого меша и покажу конкретно координаты. Вы можете здесь увидеть, да, если вы будете использовать это оружие. Если вы будете использовать другое оружие, то вам нужно будет немного подстроить этот сокет, для того, чтобы все отображалось нормально. А, так, после того, как вы создали, у вас уже это а, все будет, да, либо вы будете использовать а, свой эктор оружия. А, если вы будете использовать свой эктор оружия, вам понадобится... Uh, ну, я думаю, она у вас должна быть переменная active weapon. Uh, active weapon, то есть это оружие, которое на данный момент находится в руках. Uh, если у вас uh, нет uh, какого-то оружия готового, да, uh, то вы создаете два эктора base fire weapon uh, и также в персонаже создайте active weapon переменную. Да, там, где мы рассматривали э, процедурные наклоны, вы могли видеть, да, что у меня эта переменная была. А, так, и на event graph а, у меня здесь child actor. В child actor указан base fire weapon а, для того, чтобы мы могли протестировать а, наш aiming. Уточню то, что у нас, да, э, наше оружие должно быть приблизительно ровно размещено. То есть по Z -у. можем указать 0. И заново, так, заново повернуть чисто на 90 градусов. Здесь указать минус 90. Э, это нужно для того, чтобы у нас э, наше прицеливание, да, выглядело правильно. То есть оружие должно смотреть вперед. Uh, так. И на Event Begin Play uh, мы берем Child Actor. Мы берем Child Actor из Child Actor, да, то есть чтобы мы получили доступ конкретно к Actor, который мы указали здесь, Base Fire Weapon. И записываем в Active Weapon. Uh, Active Weapon, он должен быть по-любому, чтобы мы знали, какое оружие на данный момент активно у нашего персонажа. Так, с персонажем мы закончили. С Weapon мы закончили, закончили, закончили. И теперь э, нам понадобится создать камера менеджер Blueprint Class. Э, здесь пишем камера «Player Camera Manager», жмете «Select», называйте Камера Manager», откроем его, и здесь, что нам понадобится, первое, это сделать «Overwrite» и найти здесь функцию «Blueprint Update Камера. после того, как вы ее найдете, открываем ее, и здесь нам нужно сделать следующее, это на нашего персонажа записываем его в переменную проверяем на валидность если он валиден мы из персонажа достаем active weapon active weapon мы делаем каст на то что это должно быть base fire weapon и из base fire weapon мы достаем weapon mesh из этого меша мы достаем get socket transform и дальше мы создаем функцию Calculate Move Camera. Это отдельная функция. Мы ее создаем отдельно, да, Function. Создаем функцию. Давайте я ее открою. И мы пройдемся. Здесь на вход подается transform нашего сокета, да. Дальше мы берем нашего персонажа, берем GetControlRotation и и делаем из этого переменную финал камера rotation дальше мы создаем переменную Sway of set. это нам понадобится для смещения камеры берем финал камера rotation да мы только что записали это из персонажа делаем плюс вот эту вот логику. Сейчас я э, про нее расскажу. Делаем плюс, э, записываем финал камера Location. Переменную. И передаем финал, камера, Location, финал, камера Rotation. Непосредственно уже э, на выход нашей функции. Э, и также мы берем персонажа, берем. Target ADS Value, да, это наша альфа из а, таймлайна в персонажа, напомню. А, да, вот мы записываем ADS Value, это наша альфа для нашего лерпа, а, который плавно меняет значение от 90 до 60. Это у нас будет наш фов нашей камеры. Теперь по поводу этого функционала, он немного такой запутанный на первый взгляд, но здесь ничего особо сложного нету. Да, если вы не знаете, что делают конкретные функции, к примеру, Normalize, да, либо GetForwardVector, вы можете навести и прочитать, что эта функция делает. Сейчас же я просто пробегусь по последовательности этих функций. Ну, в принципе, я думаю, вам будет понятно. Мы берем камеру из нашего персонажа, берем ее локацию, GetWord Location, и подключаем к лерпу снова по ADS-value из нашего персонажа. Да, то есть, это базовая локация, в которой находится наша камера в данный момент, конкретно в игровом мире. И теперь у нас на B идет уже вычисление, куда нам нужно сместить эту камеру. А эту камеру нам нужно сместить э, к э, локации и ротации нашего сокета. Точнее, ну, к локации, да, мы просто также берем ротацию для того, чтобы определить направление, э, куда смотрит э, наш сокет. Э, мы минусуем локацию от локации нашей камеры, да, локацию сокета от локации камеры, Делаем нормалайз, то есть нормализуем значение, берем dot и умножаем на вектор length, то есть на длину вектора, разделенную на 250. После чего мы должны эти значения умножить на forward вектор, да, то есть куда смотрит наш сокет которая также подключена к dot и сделать этому всему минус от нашей локации то есть таким образом мы получим так давайте я открою чтобы это в принципе полностью было видно то есть таким образом мы получаем локацию и ротацию объекта туда куда смотрит наш сокет и туда мы смещаем камеру то есть давайте я вернусь в апдейт и у нас все подключается до да? а, new camera location это финал camera location final camera rotation это new camera rotation и return value float это у нас new camera fov. то есть а, а, градусы насколько видит наша камера да вы можете увидеть то что по дефолту у нас а, field of view а, у нас 90 градусов и когда мы приближаемся, мы просто меняем э, эти градусы в нашей камере. Так, здесь мы все рассмотрели. Э, также у меня есть Sway ADS и Sway Idle. Это конкретно уже движение камеры. То есть, когда мы стоим, да, ничего не делаем, двигаем камеру. Э, это в принципе нам не нужно, поскольку мы можем эти же движения сделать анимацией. Это просто такое тестовое. Тестовый режим. И, в принципе, возможно, если он нам понадобится, да, мы рассмотрим, как его реализовать. Так, это мы закрыли, это мы закрыли. И теперь мы, в принципе, можем уже посмотреть, как у нас будет работать, да, поскольку мы до... вставили сюда тестовый Эктор child actor до да, выставили его примерно он висит сейчас на камере до да, чтобы мы его видели перед собой и в тестовом режиме мы можем проверить как это работает давайте нажмем play мы видим то что у нас да, оружие прикреплено к камере немного двигается и мы можем нажать правую кнопку мыши, и мы видим то, что мы сразу перемещаемся к мушке нашего оружия. Да, мы назад, вперед. То есть без анимации мы можем уже сделать плавный переход к прицелу. И выглядит это довольно-таки неплохо. Но когда мы добавим анимации, конечно же, это будет выглядеть намного лучше. Мы все равно можем видеть то, что да здесь... Uh, у нас есть uh, некое смещение, да? Если смотреть в прицел, то видно, что у нас здесь смещено. Uh, мы можем это исправить очень просто. Сейчас я покажу, как это сделать. Uh, так, Input Graph. Мы здесь также поставим галочку. Uh, так, нажмем сейчас не будем нажимать mesh так weapon mesh, mesh. aer нам нужен доступ к сокету нажмем play войдем в прицел да, мы сейчас прицели теперь shift f1 делаем поменьше наш экран так давайте я сделаю вот так и теперь мы можем видеть нашу мушку то что она смещена и немного передвинуть сокет Да, и как мы видим, то что у нас здесь уже все смещается Единственное, что нам нужно немного увеличить Так, так сетку мы, наверное, не увеличим Но приблизительно мы сможем выставить Это так, как должно быть Side. Давайте здесь выставим 0. Да, и с нулем, в принципе, у нас это будет там, где должно быть. Так, мушка примерно на том месте, но также там да, мы видим то, что у нас э, меш оружия немного наклонен влево. Ну и, соответственно, это уже зависит от того, э, как оно наклонено здесь. То есть мы выставим 0 Выставим 0 Да, на данный момент у нас Оружие смотрит примерно в центр экрана Мы входим в прицел, да И у нас оружие ровно э, Входит в мушку Единственное, что мы не выходим из нее Так, вернемся в Input Graph Снимаем галочку И тестируем И теперь у нас как бы, да Неплохой прицел получился. В следующем уроке мы уже рассмотрим добавление анимаций, возможно и создание анимаций. Посмотрю, как это лучше сделать. И на этом мы заканчиваем наш урок. Если вам было полезно это видео и вы не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, проявляйте активность в виде лайков и комментариев. И до новых встреч!